Здравствуйте, заинтересованные в изобретательстве пользователи сети интернет. Сегодня я представляю вашему вниманию новую разработку транспортного средства Аэроуниверсал OMTS, на теоретическую разработку которого у меня ушло более 30 лет. Вы видите прототип будущей машины, ее действующий макет в двухместном варианте. В движение ее приводит воздушный винт и двигатель с автомобиля АК мощностью 27 лошадиных сил. Расход топлива будет зависеть от внешних факторов от 5 до 7 литров на 100 километров. Аэромобиль оснащен топливным баком емкостью 17 литров. Мой аэромобиль развивает скорость 75 км в час и рассчитан двигаться по снегу, воде, гололеду с одинаковыми скоростными характеристиками поэтому он может использоваться как спасательное средство быстрого реагирования в труднодоступных местах, независимо от внешних погодных условий. Все технические новшества, которые я применил на этой модели, в описании под роликом.